Всем привет и добро пожаловать на канал Amy Star. И сегодня, как вы уже узнали из названия видео, мы будем делать в нашей рубрике «Безумная красота» маску из кокосового масла. Для этого нам понадобится кокосовое масло, расчесочка, пищевая пленка либо фольга, ножнички и шапочка. На улице лето, но мы будем шапочки. Кокосовая маска подходит больше для сухих волос и для волос травмированных и с посеченными кончиками волос. Она смягчает волосы и, можно сказать, склеивает, запаивает посеченные концы, что очень удивительно. И также эта маска очень легка в применении. Начнем. Мы э, берем масло кокосовое, да, обычно оно продается в банках. По крайней мере, у нас, я не знаю, как у вас, вы его можете найти обычно в отделе азиатской кухни, смотрите. Либо там, где всякие штуки для кондитерских изделий. Либо, либо, либо можно посмотреть там, где просто масло стоит, вдруг оно там стоит. Да? Но по сути оно вот такое вот твердое. Оно довольно такое вот, как кремообразное, да. Не пугайтесь, если у вас жарко дома, и вы обнаружили вот это вот белое кремообразное, прозрачное, как обычное там подсолнечное масло, потому что оно, очень вот я вам попытаюсь показать, на руках оно начинает сразу таять. При нагревании оно сразу тает. Нашего человеческого тепла вполне хватает для того, чтобы начало так. И так, что же мы делаем? Мы Вначале намазала, а потом решила, что же мы делаем, рассказать. Мы берем масло на ручки, вот оно у меня уже растаяло, и наносим по голове. Я делю волосы на две части, и вот так вот, прямо смотря в камеру, кстати, очень удобно в этот раз, буду наносить и вам показывать. Я беру его на пальчики, вот так вот растираю, да, и наношу вначале. Его можно и втирать в кожу головы, и вот так вот буду наносить по всей длине, вот так вот, как будто бы втирая волос. Немножко вот так, да? Наношу довольно обильно. И не забываю также отдельно, как будто бы на кончик. Потом я беру свою любимую расчесочку и аккуратненько, нежненько вот это вот прочесываю. И точно так же на другую. После того, как вы прочесали, мы получили вот такие два хвоста в масле, и теперь важно как-то заколоть, чтобы, потому что оно может стекать и капать на пол, поэтому нам еще понадобится какая-то заколочка, либо резиночка чем-то стянуть, да? Вот, теперь мы вот это вот все так прекрасненько вот закололи, да, зачесали. Теперь я пойду помою ручки и вернусь. Я вымыла свои чудесные ручки и теперь расскажу, что мы делаем дальше. На самом деле кокосовому маслу не очень нужно там нагревание, поэтому вы не думайте там напяливать кучу полотенец и прочего. Просто суть в том, что оно стекает и чуть-чуть нагревание ему надо. Соответственно, лучше взять пищевую пленку, чем фольгу, потому что просто из-за того, что бы оно не стекало, по фольге оно стекает. Как-то пищевая пленка более удерживает. И вот так вот красивенько берем, наматываем. Можно вот, да? пытайтесь поплотнее внизу у шейки намотать. И вот так вот берем, наматываем. Да? И одеваем что-нибудь на голову, чтобы это вообще... Можно вообще не одевать ничего. Ну, я одеваю шапочку. Если у вас начинает стекать по шее, то можно просто накинуть какую-то платенчик, да? желательно, желательно использовать. Либо черную одежду, либо шапку, которую не жалко, полотенце, которую не жалко, потому что масло это сложно отстирывается, да, если вы денете какую-нибудь любимую кофточку, какое-то пятно может остаться, его очень сложно отстирать. Кстати, если вы знаете, как стирать кокосовое масло, напишите, пожалуйста, мне об этом в комментариях, потому что я не знаю, я вот испортила платье, кокосовым маслом, и я не знаю, как его отстирать. Так мы ходим в зависимости от того, сколько у вас времени. Но желательно ходить 30 минут, 2 часа, вот этот промежуток. Да? Если нет времени, ходим 30 минут, потом идем смывать это шампунем, используя бальзам. И потом это все сушим, не сушим и смотрим, что же у нас. Получилось. Если это видео было для вас информативно и полезно, а также вы хорошо провели со мной время, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Если это видео вам не понравилось и вы нехорошо провели со мной время, ставьте дизлайк. Пока-пока!